Очень с корыстной целью, скажем, к ней обратились, потому что, как вы знаете, у Благодарительного фонда Владимира Потанина проходит сейчас конкурс, который называется «Академический десант». Этот конкурс отличается от грантового конкурса для преподавателей магистратуры, потому что несколько иные цели и задачи он себе ставит. Это как раз-таки именно вклад в профессиональное развитие преподавателей магистратуры и в том числе в институциональное развитие университетов, все, что касается именно магистрского образования. Да, поэтому у нас назрела такая потребность, наверное, Наше внутреннее, мы провели уже четыре конкурса, и нам очень хотелось бы предоставить всем потенциальным участникам, всем, кто интересуется этой темой, ну немножко более такой широкий спектр возможностей магистрских программ, да, что это не просто конкретный продукт, но все-таки за конкретным продуктом обязательно стоят какие-то... Задачи вуза, задачи института магистратуры, да, внешние какие-то задачи со стороны заказчиков, внутренние потребности. Поэтому еще раз рады приветствовать Ирину Вадимовну, рада приветствовать наших коллег из фонда Потанина. И я хочу сказать, что да, действительно, сейчас у нас. Несколько необычных, наверное, обстоятельств, с которыми мы все сталкиваемся, но уже много запросов на запись данного вебинара поступило. Поэтому мы хотим всех участников предупредить о том, что запись ведется. Да, это не для сбора каких-то ваших данных, это для того, чтобы максимальному количеству человек мы потом в дальнейшем могли предоставить доступ к той информации, которая сегодня у нас будет. Я не знаю, Наталья Юрьевна, вы хотите что-то сказать от лица фонда? От нашей коллега, директор фонда, программы фонда Владимира Потанина. Здравствуйте, да, Оксана, спасибо. Я буквально только, извините, я, может быть, чуть-чуть опоздала. Да, ну, надеюсь, что все содержать еще впереди. Спасибо огромное за идею этого вебинара вам, Оксана. Да, спасибо огромное Ирине Вадимовне за то, что нашла время да, и готова рассказать об этом совершенно замечательном, ну, если рассказать, поговорить на очень интересную, важную тему, опираясь в том числе на результаты исследований, которые были проведены при поддержке фонда, фонда Национального фонда подготовки кадров. Это многолетние исследования, при том, что начиналось еще до пандемии, потом в пандемию продолжилось, были сняты какие-то показания, так сказать, да, вот непосредственно когда все случилось, было тоже очень интересно смотреть и наблюдать в моменте. Потом возникла очень интересная монография. Надеемся, что вузы все получили, да, и, по крайней мере, все присутствующие здесь, вероятно, могли ознакомиться или, по крайней мере, уже видели эту книгу и планируют с ней ознакомиться. Понятно, что сегодня не то, что презентация книги и исследований, но я думаю, что во многом сегодня Ирина Вадимна будет опираться на данные этой монографии, этого исследования. Поэтому еще раз спасибо огромное за этот опыт исследования и монографии. И очень надеемся, что действительно это только начало большого разговора. Вот, и мы с удовольствием, если будет интерес, продолжим вот нашим замечательным таким, можно сказать, клубом из координаторов вузов, да, из тех, кому интересна эта тема. Поэтому будет здорово, даже если будет какое-то продолжение. Спасибо. Да. Наталья, большое спасибо. Коллеги, я не буду тогда съедать ценное время. Да, Ирина Вадимовна, предоставляем вам слово. Спасибо большое. Большое спасибо, спасибо за добрые слова, спасибо за возможность поделиться какими-то соображениями и результатами нашего исследования, моими собственными. Я тогда сейчас включаю экран, да, я могу уже им пользоваться. Да. Угу. Угу. А... Сейчас я его... Так, так, и, и, пять. А, видно все? все видно, отлично. да? Все отлично, У -у -у. спасибо. Ага. Да, коллеги. Еще раз добрый день. Речь пойдет вот с названием нашего разговора. Это магистратура в рамках внешних вызовов внутренних противоречий. Здесь даже есть картинка, той монография, о которой мы говорили, она вот так выглядит. Мы в соответствии с рекомендациями фонда, благотворительного фонда Владимира Потанина разослали эту книгу в 100 университетов, прежде всего участников стипендиальной программы фонда Владимира Потанина. Но вот здесь вы видите на экране и три адреса, по которым вы можете найти электронную версию этой книги, если она вам зачем-то понадобится, если вы захотите что-то посмотреть. Надо сказать... что то, когда я продумывала сегодняшний разговор, я для себя решила, что это не про то, как писать заявки на конкурс, потому что это, в общем, не наша функция и не настолько мы владеем информацией о том, что ожидает фонд Потанина от ваших заявок. Это не совсем о том, как разрабатывать и реализовывать магистрские программы, потому что вы, как разработчики, которые работают в университете, делаете это гораздо лучше, чем мы. И не совсем о том, как управлять и оценивать эффективность, например, института магистратуры, потому что в основном это функции, которые ложатся не на разработчиков программ, не на профессорско-преподавательский состав, а на управленцев и на руководство института или университета. Но при этом те выводы, которые мы сделали, наблюдения, тренды, которые мы отметили в результате исследования нашего, о котором говорила Наталья, нам кажется, что могут быть полезны для всех этих трех целей, в том числе и для написания ваших заявок, когда вы более широко можете посмотреть на задачку. Исходно и наш проект, и подход вообще к задаче развития магистратуры в силу, может быть, нашего бэкграунда, пока работает очень много лет с университетами, и в основном с крупными проектами, связанными с программами развития университетов. Мы изначально, и когда в самом начале обсуждали с коллегами из фонда Потанина, мы изложили гипотезу, что все-таки очень важна для эффективной магистратуры эффективная институциональная среда в университете. Естественно, если мы говорим не об одной-двух интересных, уникальных, успешных магистратурах, а о том, что в университете существует большой кластер магистр- Программ или что есть институт магистратуры. Институт, я просто сейчас говорю, не как структурное подразделение, а как такую емкую характеристику магистратуры. И когда мы говорим о том, что университет претендует на то, чтобы быть конкурентоспособным в глобальном пространстве, образовательном или научном пространстве, то магистратура является очень важным и очень существенным элементом или фактором развития университета. И здесь вот бренд университета очень важен для того, чтобы магистратура, новые магистрские программы были успешными и продвигались. С другой стороны, это и дополнительные требования, ожидания от этих магистрских программ. При этом нельзя отрицать, что и в ВУЗе, который не обладает специальными брендами или каким-то особым статусом, что в таком вузе может быть уникальная программа, где есть уникальный человек, который придумал эту программу, реализует, она востребована, на эту программу приезжают и из других вузов, и из других стран. Это может быть, но вряд ли эта программа, и даже это... Одна программа может очень содействовать развитию бренда университета, но вряд ли она его сделает целиком, если это одна или даже две программы. Если говорить в целом о том, что сегодня, какое место занимает количественно магистратура в жизни высшего образования, то вот по данному ICD на 2019 год, вы видите, что Россия приходит, находится... В общем, на уровне а, других стран и превышает даже некоторые страны по доле от общего числа поступивших на программы высшего образования. А вот по в том числе и доля иностранных студентов здесь мы существенно ниже. И а, надо сказать, что в странах ОСД в принципе... Каждый десятый студент, обучающийся в магистратуре, это иностранец. Если мы говорим об аспирантуре, то это соотношение еще выше. Один из четырех обучающихся, проводящих исследования в аспирантуре, это иностранец. То есть вот тема международного составляющей в магистратуре, она очень, она очень важна. И надо сказать, что вот эта международная рамка, она исходно заставила или как-то простимулировала развитие магистратуры в российских вузах и в России вообще. Это и присоединение к Баллонскому процессу, и программа темпус, которая в Erasmus потом перешла, и многие другие факторы, которые способствовали тому, что магистратура развивалась и развивалась в общемировых трендах. При этом вызовы 2020 года и общеполитическая ситуация, особенно и та, которая окружает нас сегодня, в значительной мере перевели конкуренцию именно в магистратуре из системы офлайна в цифровую среду, в виртуальную среду. При этом, когда мы анализировали развитие магистратуры в России, то если мы не говорим о уникальных ведущих университетах, которые для которых абсолютно принципиально международные тренды и международные, международные форматы работы в, мы в магистратуре. Если мы говорим в целом о российской высшей школе, то надо сказать, что по всем параметрам сегодня национальные рамки и национальные стратегические инициативы для университетов более значимы, чем международные тренды. Хотя, конечно, международные тренды тоже никто не отменял. Ну вот вроде не очень высокий процент магистрантов российских вузов, там 10-12-9 по данным. Но при этом надо сказать, что Институт магистратуры абсолютно принципиален для развития университета и как существенный элемент, в принципе, стратегии развития университета. И стратегия интернационализации, потому что она может как входить в общую стратегию, так и быть отдельным таким документом, нормативным документом, документом, который определяет развитие университета. Кроме того, именно магистратура, а не бакалавриат, например, или специалитет являются очень эффективным инструментом развития партнерства с работодателями и заказчиками. И вообще с партнерами, в том числе, может быть, не прямыми работодателями и заказчиками, но посредниками которые заинтересованы в развитии сотрудничества с университетами. Я, например, могу здесь привести пример. Вот последнее во время пандемии, как активизировалось сотрудничество наших университетов, причем университетов ведущих, по разработке магистрских программ совместно с такими организациями, как Нетология, как Среда обучения, которые... Не владея академическим содержанием, имели очень эффективные технологии, реализовали очень эффективные технологии онлайн-образования. И при этом имели свои рынки, своих потребителей, свой стиль работы с этими потребителями, которые, в общем, на университеты не всегда даже и выходили. Вот этот вот новый такой подход, он очень срабатывает, он интересный, и это касается именно магистратуры, хотя отчасти и программ дополнительного профессионального образования. Ну и, наконец, магистратура – это коммерчески востребованный образовательный продукт, если это хорошая магистратура. И исходно мы, когда обсуждали, из чего состоит институциональная среда университета, то мы выделяли людей, которые работают, мы выделяли а, условия или там, среду обитания, и мы выделяли а, образовательные продукты, потому что мы к магистратуре, к магистрским программам относимся именно как к продуктам, потому что это важно, когда мы потом что... а, когда мы говорим уже о том, что как проводить, как продвигать этот продукт, как работать с этим продуктом на рынке, а, вот Тема продуктовости и продуктовой линейки в магистратуре, она очень важна. Если продолжать эту логику важности институциональной или бренда университета, институциональной среды для хорошей, для востребованной магистратуры, то можно привести пример вот трех ведущих университетов Сингапурского, Цюрихского и МАИТ по у которых есть общие характеристики, которые поддерживают лидерский статус магистратуры. Я не знаю, нужно ли это все зачитывать, потому что, с одной стороны, вы, наверное, это и сами знаете, потому что мы много читали и знаем про университеты мирового класса, и это относится непосредственно к этим университетам, но, тем не менее, все-таки обращу внимание вот на что. Когда мы говорим, например, об обязательном вовлечении студентов в мир то в этих университетах это НИР не просто какой-то рядовой НИР, который идет в университете из года в год, особенно там по какому-нибудь госзаказу, не очень внятному, а это НИР в крупных научных исследовательских центрах. То есть это другой уровень совершенно качества исследований. Если мы говорим о, например, о важных вещах, связанных с оценкой эффективности деятельности преподавателей, о центрах их поддержки, об университетских программах, мотивирующих студентов к исследовательской программе, к исследовательской предпринимательской деятельности. Это вот те сервисы, это те возможности, которые хороший университет, заинтересованный в продвижении своих магистрских программ, он обеспечивает. Второй пример – это пример исследования QS, которое они провели в 2018 году по восьми странам. И тоже выделили прямые и косвенные факторы, которые обеспечивают устойчивость и признание магистрских программ. Здесь тоже я прошу прощения, что, может быть, эти выводы и эти позиции покажутся вам очевидными, понятными и так понятно. Что об этом говорить. Но с другой стороны, вот систематизация этого всего, вот этих позиций, она дает более целостное понимание и подтверждает, наверное, если вы и так знаете это и соглашаетесь с этим, то подтверждает, дает вам уверенность в том, что, наверное, это так и должно быть в вашем университете. Информация о программе должна быть легко доступна и понятна для студентов. Когда мы будем говорить о маркетинге и продвижении магистрских программ, мы будем говорить о том, что мы заходили на сайты университетов и смотрели, как представлены магистрские программы. И надо сказать, что даже в ведущих университетах, в самых наших ведущих университетах, участниках проекта «5.100», есть новые программы, которые были запущены в рамках программы, и, видимо, к ним было особое внимание. И их презентация в, на сайте университета и в социальных сетях сделана блестяще, абсолютно, с современным дизайном, с интересной подачей, с полным портфолио по этой программе и так далее, с полной информацией. И в этом же университете есть программа магистратуры, которая реализуется там давно, которая реализуется, в общем, наверное, не так интересно, и туда в основном идут люди, свои же студенты, которых вообще найти невозможно, кроме перечня названий о том, что вот такие магистрские программы есть, но понять, что это за программа, практически невозможно. Поэтому вот эта тема визибилити, она очень важная. Естественно, актуальность для... Либо для той области, в которой вы работаете, либо для региона, в котором вы работаете, либо для международного, глобального контекста, если вы себя позиционируете именно в этом контексте. Уникальность содержания – это то, что ваши сильные стороны, которые вы всячески показываете и используете. Партнерство. Вот особенно я бы обратила внимание, у нас и так университеты хорошо сотрудничают с научными центрами и бизнес-предприятиями. Но вот тема НКО и тема взаимодействия с сообществом, она очень важна, в том числе и для магистратуры. И надо сказать, что, как показал наш целый большой пласт, кусок исследования, связанный с пандемией, с влиянием пандемии, именно в этот период очень активизировались позиции университетов в мире вообще о реализации третьей миссии университетов, и о разработке магистрских программ, в том числе связанных с медицинскими всякими аспектами, которые были вот на, на злобу дня, что он называется, и с реализацией в том числе третьей миссии университета. И эти программы в ряде стран не у нас, разрабатывались с некоммерческими организациями. Очень хороший такой был опыт. Логистика. В процедурах организации учебного процесса я обращаю на это внимание, опять же подчеркивая, что одна программа не может создать, ну, наверное, может, но, в общем, это не совсем реально, создать такой коммунизм в отдельно взятой вот этой линейке одной программы. Здесь включаются университетские связи, университетские правила, университетские регламенты, и мы опять возвращаемся к институциональной среде которая поддерживает или не поддерживает эффективное развитие магистратуры. Поддержка преподавателей, студентов, аккредитация программ в соответствии с международными требованиями, мы об этом еще тоже скажем, это тоже для университетов, которые участвовали в исследовании, это было очень важно. Научная деятельность, и вот для этих университетов очень важна была именно стратегия развития интернационализации. Что такое Наши современные магистрские программы, и это я взяла примеры из заявок уже тех университетов, которые победили в проекте «Приоритет 2030», это самые современные программы, как они заявляются. Я сделаю только несколько акцентов. Когда мы говорим о совместных магистрских программах, которые существовали, в общем-то, и до того в ведущих университетах, здесь важно то, что это программы в рамках очень актуальной международной повестки. Не просто исследование со своей, простите меня за этот сленг, со своей грядкой, а это именно актуальная международная повестка, причем она может быть как от исследовательской начиная, высокого уровня, так и до реализации третьей миссии, о которой я уже сказала. ЛИТМО заявил индивидуальные образовательные графы. Почти все университеты заявили, что магистрская выпускная работа – это не просто отчет или некий документ, материал, который проведен по обзору литературы или недостаточное какое-то исследование, результатом является либо открытый код, либо арт-проект, либо стартап, технологическая разработка, которая реально востребована со стороны индустрии. То есть это другой совершенно уровень выхода из, из магистратуры. Заявляются R&D-программы для высокотехнологичной промышленности инновационных компаний. Это там, где у университетов хорошие связи с этими компаниями. Очень заметно для ведущих университетов тема продолженной академической и профессиональной траектории магистратура-аспирантура, когда магистратура рассматривается как элемент подготовки и уже начало исследования, которое будет завершено или продолжено в аспирантуре, причем, как правило, более успешными такой трек магистратуры является в рамках международных проектов. Онлайн-магистратура, и это само по себе вещь новая, которая появилась так системно после 2020 года, но и это магистратура, которая реализуется в глобальном пространстве с международными партнерами. С одной стороны сложно, с другой стороны снимаются всякие границы, нет необходимости переезжать куда-то. Конечно, есть ограничения, связанные с с приборной базой, конечно, есть ограничения с управляемостью, но тем не менее, если есть технические, если есть содержание, если есть контакты, технические возможности, обеспечивающие взаимодействие, и если есть достаточные языковые компетенции, то вот это направление, которое может быть очень эффективным и открыть для университета абсолютно новые рынки. Университет может даже создавать эти рынки. Ну и программы на иностранных языках, это тоже понятно. Еще в 2019 году, когда до пандемии мы проводили исследования, мы выявили ряд проблем в российских университетах, и они не решились, а только обострились в 2020 году. Они остаются и до сих пор. Я их, наверное, некоторые обозначу, но мне кажется, что эти проблемы являются и точками развития одновременно. Системная работа с портфелем программ, с тем, чтобы анализировать, что устарело, что имеет смысл закрывать, что можно пересмотреть, а что не имеет смысла пересматривать, что имеет смысл перевести в формат ДПО и так далее, вот эта системная работа ведется очень-очень мало, где и очень редко. Конфликт управления. Этот конфликт возникает и на внутривузовском уровне, когда мы говорим особенно о конфликте в управлении руководителями образовательных программ и одновременно институциональным управлением магистрскими программами, особенно когда заведующий кафедрой, например, является одновременно и человеком, отвечающим за реализацию магистратуры на кафедры, одновременно, если он же является руководителем образовательной программы, то, в общем, все нормально. Если нет, то тут возникают проблемы межкафедральные и внутрикафедральные. Но и в рамках партнерств тоже возникают эти проблемы. Неэффективность сервисных служб университетов в части академического маркетинга – это общая проблема для, ну, почти для всех российских вузов. Языковые компетенции, я сказала, экономика. Экономика сложная у магистрских программ, мы об этом еще скажем. Это, в общем, недешевое мероприятие. И надо сказать, что когда вот стали переходить в онлайн, ожидалось, что эти программы станут дешевле. На самом деле нет, особенно на вот сейчас на этом этапе, когда необходимо технические оснащения, компетентностный апгрейд такой, найм дополнительных людей технических, которые могли бы обеспечивать все эти процессы, эти программы выходят не дешевле, а чаще даже дороже, чем стандартные программы, которые реализуются в очном формате. Ограничение физической мобильности сразу ударило по показателям. Необходимость аудита и пересборки магистрских программ так, чтобы их можно было переводить, в том числе в онлайн, как показывает практика, такие Ситуации случаются и по болезни, и по общеполитическим форматам, поэтому такие возможности нужно использовать. У ППС явная нехватка как технических, так и методологических компетенций. Я знаю, что фонд Потанина поддерживал специальный проект по разработке подхода к педагогическому дизайну в онлайн-формате для магистратуры в онлайн-формате, потому что это, конечно, совершенно другой формат, работает с учащимися и с коллегами по программе. Измерение качества онлайн-обучения, это если мы говорим по онлайну. И я бы еще отметила, что для магистратуры очень сильно усилилась конкуренция с развитием программ ДПО. Эти программы, если люди настроены на то, чтобы получить какие-то знания, компетенции, профильные, то чаще они сейчас смотрят, особенно в режиме онлайн, они смотрят на программы ДПО, которые можно брать короткими, быстрыми, набирать в разном формате. Если не нужен документ о завершении магистрского обучения, то программы ДПО, особенно в сложении разных модулей, они чаще бывают гораздо интереснее и они более индивидуальные, потому что ты сам себе их набираешь, чем та программа, которую тебе предлагают. Тем не менее, те возможно... с одной стороны были ограничения, с другой стороны возникли и возможности для нового развития. Я бы тут такую вещь подчеркнула, что вот во время особенно пандемии магистратура выступила таким образовательным интегратором, обеспечивая, когда иностранные, особенно студенты, кто-то здесь остался, кто-то завис, в своих странах, кто-то еще в третьих странах, как организовать асинхронное обучение, как гибко реагировать на разные вопросы из страны, исходящие в разное время и так далее. Это Прям хороший такой опыт и очень хорошая методология, которую каждый использует по-своему, нет такой отчуждаемой технологии, но тем не менее многие его использовали. Присутствие распределенное, свои люди, которые которые были использованы на местах, вот в тех странах, где зависли, например, иностранные студенты. Если говорить о финансировании, то, конечно, это данные, которые вот на одном из семинаров ВНХ Татьяна Львовна Кличко представляла. Россия вот здесь красным на графике выделена. У нас, в принципе, идет недофинансирование высшего образования, и, если говорить, и естественно, что это касается и магистратуры тоже. Вот в таблице вам представлено, какую долю для разных уровней образования составляет доля в доходах, доля федерального бюджета и доля населения. Вы видите, что для магистратуры это, соответственно, 67% и 26%. процентов. И надо сказать, что... Когда мы проводили опрос преподавателей, и управленцев, университетов, участвующих в стипендиальной программе благотворительного фонда Владимира Потанина, то они выделяли ряд проблем. Недостаток финансирования – это одна из проблем, которые они выделяли. Но наряду с этим были проблемы, связанные с межкафедральными отношениями, с междисциплинарными программами, уникальными, потому что маленький, маленький контингент, очень небольшие группы, с которыми надо работать. Неравномерное распределение нагрузки, все падает на руководителя образовательной программы, он должен заниматься тем, чем он не должен заниматься. И, например, то, что нужно соответствовать перечню направлений специальностей Минобранауки. Это тоже как проблема, как ограничение. Возвращаясь к деньгам и возвращаясь к обеспечению программ магистратуры, они, в общем, достаточно стандартные, внутривузовские и собственных или привлеченных средств. Я бы отметила только, что это часто бывает инструментом эффективного контракта. Есть разные форматы грантов и стипендий. И если говорить об источниках финансирования, то, в общем, конечно, основным являются контрольные цифры приема. И федеральные программы, но это для тех, кто выиграл эти федеральные программы. В приоритете 2030, например, точно, точно поддерживаются магистрские программы. Уже даже заявлено, сколько там, и порядка 300 программ заявлено к разработке. Сильно увеличится количество магистрантов. Но, например, передовые инженерные школы, которые проект, который тоже запускается в 2022 году, там тоже а, предусмотрена возможность грантовой поддержки магистрантов, а это тоже дополнительные ресурсы для развития магистратуры. Ну, контрактные студенты, причем с очень разной стоимостью а, программ а, в Москве, в регионах, да и в Москве очень сильная разница. А, стоимость программ от 50 тысяч до 900 тысяч, то, что я а, смотрела по... По сайтам и по предложениям университетов, благотворительных фондов и корпоративных очень мало, которые финансируют впрямую. Спасибо. Дополнительное спасибо благотворительному фонду Владимира Потанина, который делает это очень много лет последовательно и системно. Ассоциации сетевые университеты, как вариант того, что на взаимозачетах или на специальных деньгах можно разрабатывать совместные магистрские программы поддержка партнеров из сектора экономики и государственные квоты и стипендии для иностранных студентов, которые они в том числе у себя получают и могут приезжать за счет этих средств. Ну, конечно, это в основном работает для наших ведущих университетов, куда хотят приехать, но не учитывать это нельзя. Вот этот внизу маленький рыжий-голубой график, это просто для... я не стала писать здесь ни университеты, ни цифры, это соотношение голубое, это... Сколько средств привлечено из международных источников, и сколько из российских. Вы видите, что из международных есть только один университет, который работает очень серьезно и привлекает системно международные деньги на развитие магистратуры. Надо сказать, что очень многое зависит от того, как вы видите магистратуру, и как она реально существует в вашем университете. Магистратура, особенно для ведущих университетов, она является одновременно и лицом, и драйвером развития как в национальном, так и глобальном пространстве. В национальном, может быть, в региональном, но и в глобальном пространстве. Это один формат магистратуры. Магистратура может развиваться просто как кластер эффективных образовательных программ, которые... Реализуются группой э, людей, которых поддерживают или не поддерживают. Но ну, как-то есть интересные программы в университете, хотя сама магистратура не является лицом э, университета. У него какие-то другие свои фишки, которые он вставляет в свою программу развития, например. Потому что когда мы работали... с с университетами, с их программами развития. Всегда все университеты хотели, и мы считали тоже это важным. Нужно, каждый университет должен иметь свою фишку, по которой он узнаваем. Вот этот университет, это и сразу аналогия какая-то. Это про то или это про то. Магистратура в этом смысле тематически или организационно она тоже может быть таким, такой фишкой университета. Ну и, наконец, нельзя забывать о том, что магистратура... И, к сожалению, или не к сожалению, не знаю, как по факту просто, сейчас во многих случаях это инструмент социальной поддержки преподавателей и студентов, потому что не набирают группы даже на контрольные цифры приема, уговаривают своих же студентов остаться в магистратуре, обучаться по магистрским программам, которые уже давно реализуются, которые не несут такого... Сильного дополнительного эффекта, но человек находится в образовательном пространстве, продолжает свое обучение, безусловно, что-то получает дополнительные компетенции, хотя, в общем, это не та магистратура, которая вытащит университет и или вытащить высшую школу нашу. Я почему говорю о том, что это могут быть три разных совершенно подхода, потому что и система поддержки, и инструменты маркетинга, и мониторинга, и все остальное для этих магистратур совершенно разные. Тут и разные объемы даже ресурсов нужны для того, чтобы развивать тот или иной формат магистратуры. Факторами, которые влияют на успешность либо магистрской программы, либо на стратегию развития магистратуры, которая зависит от вас, как от разработчиков магистрской программы, с моей точки зрения, это следующее. Это сама модель магистратуры, я сейчас об этом скажу, какую, какую модель вы реализуете. Тематика. Тематика очень важна, потому что тематика позволяет быть адекватными, интересными и, кроме того, привлекать дополнительные ресурсы к своей программе, об этом мы тоже скажем. Формат, в каком вы будете реализовывать эту программу в очном, в онлайне, в гибридном, это будет программа для очных студентов или для заочных, потому что, вы понимаете, это совершенно разная аудитория, которой нужны немножко разная подача магистрской программы, если мы говорим о заочной магистратуре, которая во многих университетах достаточно много, это практики, это люди, которые параллельно работают, и поэтому им нужны сугубо такие практикоориентированные форматы работы. А это еще влияет и на то, что какие требования вы будете выставлять к разработчикам магистрских программ и к магистрантам, которые будут учиться потому что какие-то проектно ориентированные такие или организационно-управленческие направления магистратуры совершенно могут быть не связаны с большим выходом по публикационной активности. А если это исследовательская магистратура, то публикационная активность, конечно, на первом месте. И это основная будет характеристика оценки того, что эта программа эффективная, что а, обучение идет правильно, дает правильные выхлопы и так далее. Ну вот аудитория, я об этом уже сказала. Какие партнеры у вас есть для этой программы? А, и есть ли они у вас ресурсы? И какая система управления? А, руководитель образовательных программ, это автономная программа или это программа в стандартном классическом варианте того, как реализуется в институте магистратуры, в университете на общеинституциональном уровне, и управляется на общеинституциональном уровне. Вот это то, что так или иначе зависит от вас, как от разработчиков, хотя вокруг этого вот эта сфера. Это, собственно, и есть институциональная среда, которая может быть благоприятной, неблагоприятной, давать вам комфортные какие-то условия, давать вам стимулирующие сервисы, давать вам поддерживающие возможности или не давать это, брать на себя какую-то часть вашей работы или не давать. Поэтому я говорю о том, что вот предложенные факторы они необходимы абсолютно но для разработки и для продвижения программ, но они недостаточны, потому что многое зависит от существующей институциональной среды. Ну и еще важно то, что между этими элементами обязательно должна быть взаимосвязь для обеспечения оптимизации эффективности, потому что если пойдет в разброс, у вас программа исследовательская, а вы ее предлагаете людям, которые работают, а партнером при этом у вас является, например, институт РАН. Ну, я сейчас утрирую, но вот увязка очень четкая по всем этим элементам должна быть, чтобы программа сработала. Если говорить о моделях, то основные модели, которые мы сегодня выделяем для себя, это исследовательская магистратура, которая фактически дает вот этот трек магистратура-аспирантура, Проектная, которая в основном связана с инновационными компаниями, наукоемкими производствами, там, где э, э, даже реализуется эта магистрская программа на инновационных предприятиях. Международная совместная магистратура, у нее есть свои особенности, у этой модели и свои задачки. Онлайн-магистратуру мы ее выделили в отдельную модель, потому что она имеет свои специфические характеристики и э, особого отношения требует. Предпринимательская магистратура ориентированная на конкретного потребителя, это может быть либо партнер, либо какая-то группа людей, для которых может быть предложена уникальная, интересная, совершенно безумная магистрская программа, которая им будет интересна и востребована, и на коммерческой основе это будет сделано. Ну и массовая магистратура, которая, к сожалению, сейчас большинство и которая... Ну, вот такая имеет больше социальный характер, чем какой-то продвиженческий научный. По инструментам я не буду перечислять то, что здесь написано. Это очень важные все характеристики. Скажу только, что мы для себя сформулировали принцип трех У. Это успешная программа, это та, которая уникально узнаваема и устойчива. Говоря о тематике… Почему тематика важна? Я вот об этом уже сказала, но здесь просто приведу пример. Когда мы посмотрели, какие программы, мы не погружались в содержание программ, мы брали только название программ, которые, магистрские программы, которые были за три года поддержаны благотворительным фондом Владимира Потанина, и насколько они соответствуют национальным проектам и целям устойчивого развития. Потому что нацпроект — это наше все сейчас, здесь, в нашей стране, и а, не замечать этого, наверное, неправильно, нужно понимать, что за этим, во-первых, а, внимание государства, внимание регионов, если вы работаете в регионах, за этим есть деньги и ресурсы, и за этим есть определенные потребности, Поэтому в том числе в подготовке кадров, в том числе в удержании этих кадров, поэтому а, это было важно. А цели устойчивого развития, они сегодня все более популярны в мире, и поэтому, если вы хотите соответствовать, причем они полностью соотносятся с задачами нашими национальными, поэтому увязка с турами и подготовка про, э, магистрских программ по этому направлению, она тоже будет востребована и слушателями, и она интересна просто для, для разработчиков. Вы видите, я не буду сейчас говорить, какие цифры, на первом месте по соотнесению с нацпроектами «Цифровая экономика», а по ЦУРам это индустри... индустриализация, инновации, инфраструктура. Это девятая цель. А, например, вот гендерное равенство вообще никак в магистрских программах не поддерживается. И то ли это в этих вот поддержанных, в тех заявках, которые были поданы, то ли это неактуальная для нашей страны тема, то ли сказать нечего, хотя вряд ли, наверное. Но это тема, на которую можно подумать вообще вот на, на выбор, на опору на какие-то приоритеты, которые существуют в регионе, в стране, в мире или у той организации, которая финансирует вашу магистрскую программу. Еще раз скажу, что это важно, во-первых, потому что повышают ваши конкурсные шансы, когда вы можете объективно показать, что вы вписываетесь в какой-то существующий контекст, который является важным. Во-вторых, это дополнительные ресурсы, а в последних это в том числе и в интересах самого университета, если вы будете разговаривать с руководством своего университета, потому что это может способствовать повышению позиции вуза в рейтингах либо предметных, если это будет очень хорошая магистрская программа, либо в глобальном рейтинге, например, который ориентирован на ЦУР и который считает в том числе и исследования и программы по соответствию целям устойчивого развития для наших университетов, мне кажется, это важно. Еще одна важная вещь – это внешняя независимая программная оценка программ, оценка вообще образовательных программ. Что интересно, вы понимаете, что есть рейтинги, есть ранжирование, есть классификация, есть профессионально-общественная аккредитация. Что интересно, то что фактически все эти форматы, которые оценивают либо университеты, либо программы, потому что у нас есть предметные рейтинги, у нас есть профессионально-общественная аккредитация именно программ образовательных, все равно ключевое внимание к институциональным характеристикам, не просто к самой программе, которая выглядит как красивая конфетка и только на нее вот смотрит отдельно от всего. Нет, смотрят институциональные характеристики, насколько, потому что именно эти институциональные характеристики могут обеспечить среду, устойчивость и эффективность этой программы. Разные подходы, я не буду об этом сейчас говорить, но, например, почему важны профессионально общественная аккредитация, потому что если вы проходите международную, например, аккредитацию, о которой, помните, мы говорили в начале, в том числе и зарубежные университеты об этом говорят, то ваша программа попадает в рейтинг, в реестр аккредитованных международных магистрских программ в Европе, и студенты, которые будут думать о том, куда им поступать, на какую программу, будут пользоваться этим реестром. Для них это будет гарантия качества, что это программа, которая аккредитована по международно признанным правилам оценки качества. Вот этими общими особенностями, если мы говорим именно о профессионально общественной аккредитации, которые, у нас есть несколько организаций, которые этим занимаются, системно, интересно, то, что я уже сказала, внимание к конституциональным условиям, обязательно опора на маркетинговые исследования и взаимодействие с работодателями, потому что в команды экспертов, которые приезжают, всегда входит профильный работодатель, который оценивает программы. Внимание к ППС и при этом особенно поощряется и поддерживается, когда среди ППС есть реальные практики или преподаватели, которые имеют большой практический опыт не когда-то работая в этой отрасли, а такой текущий или недавний опыт работы в этой отрасли. И, наконец, открытость и полнота информации о программах. Это тоже то, о чем мы уже говорили. Это все важно для того, чтобы... Внешне вас оценили и сказали, что программа хорошая. Почему мне это кажется важным? Потому что, когда мы с коллегами из фонда Потанина обсуждали, почему же вот подаются хорошие заявки, поддерживаются эти заявки, разрабатывается новая магистрская программа, а не полетела, не набрали студентов или набрали студентов только на один курс, и больше программы никому не понадобилось. Вот эти вот... Внешние, в том числе оценки, которые не сразу, может быть, будут, но через год, через два будут в том числе дополнительным показателем эффективности того, что средства, которые были вложены в разработку программы, кроме того, что важно поддерживать людей, чтобы они развивали свои компетенции, это всегда важно и всегда нужно, но то, что средства были вложены эффективно, потому что программа вот так доказала свое, свои качества. И если говорить о методологии предметных глобальных рейтингов или даже российских, то тоже есть, там фактически нет количественных показателей, касающихся конкретной магистрской программы. Там многое строится на оценке институциональной, на внимание к преподавательскому коллективу, ну и так далее. Не, не перечисляю, потому что, наверное, вы это знаете. Некоторые цифры, которые, я не знаю, может, будут вам интересны, может, не будут. вот Я говорила о том, что если ваша программа магистрская имеет международную аккредитацию, и понятно, что этим занимаетесь не вы лично, как разработчик программы, а в этом заинтересован ваш вуз, ваше руководство. И сейчас часто на международную аккредитацию выводят не просто одну программу, а а выводят сразу кластер программ, ну вот на 1 мая 2021 года из 58 тысяч образовательных программ вузов Европы и мира 565 образовательных программ и 46 российских университетов. Это то, о чем я говорила, что для международных студентов, европейских студентов это уже дополнительная характеристика, дополнительный плюсик того, что это гарантия качества. Вот в каталоге я упоминала программу Erasmus+, которая поддерживает разработку в том числе совместных магистрских программ. На 2021-2022 год в этих программах представлены 146 программ, из которых 4 с участием российских университетов. Ну, маловато, мне кажется, но это не только из-за того, что плохие программы, а просто такая общая политическая ситуация. По предметным рейтингам вы цифры видите, как представлены и в QS, и в Times Higher Education в предметных рейтингах наши университеты, сколько их там представлено, а это точно имеет непосредственное отношение к тем магистрским программам, которые вуз разрабатывает и которые представляет. И я бы еще раз обратила внимание вот внизу на рейтинги, которые строятся на тематическом. На тематическом Уровне. Это цель устойчивого развития, потому что это хороший заход в том числе и в полезную программу, и в том, что университет, который, например, не может претендовать на вход в шанхайский рейтинг, может войти вот в такой рейтинг. Это будет тоже глобальный рейтинг. По институциональной оценке и использованию этой институциональной оценки для внутреннего мониторинга, уже не внешнего, а внутреннего мы провели очень большую работу. В начале исследования это было больше 100 индикаторов, которые мы обсуждали и опробировали совместно с университетами и с специалистами из вузов. Потом остановились вот только на тех индикаторах, которые показали максимально, максимально эффективные характеристики для того, чтобы использовать их для характеристики институциональной среды провели математическое моделирование и остановились вот на этих характеристиках. Вы можете использовать эти индикаторы, вы можете добавить дополнительные какие-то индикаторы, которые важны для вас. Но то, что с использованием вот этих или дополнительных индикаторов, вы можете с использованием дополнительных весов, вы можете построить, ну не вы, но вы можете предложить... А, а, раз... Руководство университета или руководство института магистратуры может использовать систему мониторинга того, что происходит с развитием магистратуры в вашем ВУЗе и как выстраивать систему управления, как поддерживать, кого поддерживать на основе. Ничего, чтобы были объективные, не вкусовые, не вкусовщина, почему я этого хочу, а этого не хочу, а были объективные характеристики, характеристики, по которым можно было бы принимать управленческие решения. Также и тема академического маркетинга, который, в общем, для наших университетов довольно сложен, он немножко отличается, и в нашей книге вы можете про это прочитать, для программ, которые реализуются на уровне автономного управления или на институциональном уровне управления, извините, я тороплюсь, уже время немножечко поджимает, обычные инструменты, ну, разные инструменты, но которые очень важно использовать, если мы говорим о магистрских программах, как о некой продуктовой линейке, то вот этот заход и пест -анализ, а ПЕСТ-анализ будет очень важен, если, например, особенно вы разрабатываете международные программы с учетом вот внешних факторов экономических и политических, здесь вообще без этого двигаться с международными программами очень сложно, ну и для uh, программ как вот продуктовых, таких как продуктовые линейки, тема uh, CMP ⁇ это price, promotion, people, uh, процессы, продукты и так далее. Это вот целевая, целевая методология, которая очень хорошо работает и которую наши университеты почему-то очень редко используют. Uh, еще одна вещь очень важная, связанная с продвижением и с представлением магистратуры. Мы уже, Я уже об этом говорила, о том, что магистрская программа она должна быть соответствующим, соответствующим образом современным упакована и представлена и продвинута в ту аудиторию, которую вы считаете важным для себя как она представлена на ваших, в ваших сетях и на вашем сайте, какие, какие инструменты для ее разработки, что вы сделали для того, чтобы доказать, в том числе финансирующей организации, что эта программа продумана, что она будет востребована на рынке, что она имеет уникальные характеристики, что она возможна в, реализ... в разработке вот в то время, которое отведено и так далее. Это вот эта дорожная карта. И что особенно важно, мне кажется, я бы про это особенно сказала, это тема медиа-аналитики. Вы все понимаете, что есть некоторые особенности интернет-коммуникаций, особенно с различными аудиториями, на которые вы работаете, и... Я бы вот сюда очень важно бы отнесла тему медиа-аналитики, вообще постоянный И опять же, это вы можете, конечно, и сами сделать по своей одной программе, если мы говорим об одной программе. Но вообще это задача университета, и лучше, чтобы приглашать на эту работу профессионалов, которые владеют профессиональными инструментами анализа медиаполей, инфополей и так далее. Я могу сказать, что, например, вот одним из таких Организации, которые проводят эти э, э, анализы медиаполей, э, их не так много, и они используют очень разные инструменты. Это и Россия сегодня, это и Медиалогия, brands analytics, Лексис Но я могу, вот, например, сказать, что та же Медиалогия, она одномоментно обрабатывает 64 тысячи региональных СМИ на по сравнению с Яндексом, который 25 тысяч СМИ обрабатывает, на предмет того, насколько эффективно и правильно конкурентоспособно представлена, представлена информация и какая это информация. Оценка пиар-эффективности там ведется по трем характеристикам. По тому, какие позитивные и негативные характеристики идут, по тому, насколько они заметны и по тому, какие издания, какие ресурсы представляют эту информацию. Или, например, второй, я могу еще привести пример по, например, бренд Analytics, которая работает социальными медиа, то есть это со всеми ресурсами, где возможно оставлять публичные какие-то сообщения. На 2020 год, по данным бренд Analytics, было зарегистрировано 64 миллиона активных авторов русскоязычных в России. Это аудитория, которая тоже дает свои характеристики, свои мнения, свои позиции относительно вашей программы, относительно вашего университета, относительно вас лично. И посмотреть, какие идут характеристики, почему, откуда, каких больше и так далее. Учитывая, что они ежемесячно обрабатывают 3 миллиарда сообщений, мы понимаем, что никакого университету это невозможно сделать, это работа с большими данными, это очень профессиональная работа, поэтому если университет ставит для себя задачу работать профессионально в, в этом инфополе и смотреть, что происходит относительно университета или относительно конкретных магистрских или иных программ, то мне кажется, вот это привлечение профессиональных инструментов очень важно. Опять же, по данным таких агентств… Информация такая, что, например, в 2019 году по Инстаграму мы были первые в Европе и шестые в мире, а сейчас наверх очень сильно идет ТикТок, одноклассники проседают, YouTube поднимается, Фейсбук это 50% аудитория Москвы только, если вы хотите работать или понимать, как работают в регионах, Фейсбук здесь менее эффективен, ну и так далее. То есть эти все тонкости, которые сегодня, когда и программы, и жизнь университета во многом идет в виртуальной среде, очень важны и требуют очень внимательного, корректного и профессионального отношения. Ну и последнее. Если мы посмотрим на приоритет 2030, который является, в общем, таким флагманским проектом, по развитию высшего образования, в том числе и магистратуры, то мы видим несколько приоритетов в магистратуре. Первое это перестройка образовательного процесса от индивидуальных траекторий до вот этих разных треков, которые вузы предлагают для под заказ разных обучающихся. Второй тренд это цифровизация. Причем эта цифровизация как по специальным программам, которые ожидаются по новым цифровым программам или по тому, что вы знаете, что университеты должны предоставить студентам возможность получения дополнительных цифровых компетенций во время обучения, но до онлайн-магистратуры, о которой мы говорили, потому что это прямо уже продукт, продукт такой цифровой, особенно если он сделан современным. Сетевая магистратура с различными партнерами и международными, и внутрироссийскими и академическими, и неакадемическими, причем это может быть либо как программа с разными партнерами, так и были примеры того, что заявляется то, что это базовый принцип построения стратегии университета на основе сетевой магистратуры прежде всего. Ну и, наконец, международная магистратура, хотя мы понимаем, что сегодня международная магистратура может может немножко просесть и не очень понятны ее перспективы, но науку и научные исследования никто не отменял и уровень наших исследований никто не принижает, поэтому вот здесь быстрый переход в онлайн формат, там где нельзя ездить, нельзя летать и надо какое-то время переждать, он тоже очень будет востребован и хорош. Вот, Поэтому я какие-то вещи, которые мне показались важными, я озвучила, но если вам будут интересны какие-то другие, то, пожалуйста, мы будем рады, если вы прочитаете нашу книгу или поговорите с нами еще по каким-то вопросам. А мы можем собрать и более широкую аудиторию, и наоборот мы послушаем и еще что-нибудь запишем за вами. Спасибо вам. Ирина Владимировна, да, большое вам спасибо. Вы хотя говорили, что вы не консультируете там, по вопросам заявок, но мне кажется, что все то содержание, которое вы сейчас эм, озвучили, да, это уже практически такая вот пища для размышления как минимум к... Заявки, институциональный опыт академического десанта, потому что здесь и общие какие-то тренды, да, и локальные наши тренды, и привязка к основным программам развития, которые у нас есть в стране. Да, плюс и какое-то вот отношение к, к тому внешнему контуру, который у нас сейчас имеется. Я бы, наверное, если вы не возражаете, если есть у наших слушателей вопросы, может быть, вы позволите там пару-тройку вопросов озвучить, и дальше, в общем-то, мы будем рады продолжить такую вот серию информационных наших событий, мероприятий. Коллеги. Да, Евгения Анатольевна. Добрый день, коллеги. Ирина Вадимовна, огромное спасибо за вашу такую информативную, я бы даже сказала, что не лекцию, а погружение в тематику. Вот. У меня такой вопрос по той диаграмме, которую вы представляли, что это за институт, который привлекает больше всего международных средств? Это первый вопрос. А второй вопрос. Можно ли посмотреть вашу презентацию ну, в открытом доступе где-то? Спасибо. Можно посмотреть. А по университету, который это есть, я сейчас вам не могу сказать, потому что это было в 2019 году, я не помню, какой это был за университет. Для меня было важно, было важно вот это соотношение. Но не знаю, могу, знаете, потом вам... Просто сейчас посмотреть и через какое-то время, например, в фонд социальных инициатив кинуть Оксане эту информацию. Потому что она открытая, я ее кину. Спасибо огромное. Угу. Да, а, то, ли, в чате, в чате да. мне кажется, просит еще адрес продублировать, где можно скачать электронную версию. Она на, первом, и, на первом слайде, да. а, на... Угу. На сайте фонда Потанина, Ой, на нашем сайте, да? и на сайте, который мы делали под проект «Новая магистратура НТФ. Ру. Спасибо. Угу. И по две книги мы отправили в 100 университетов, поэтому, может, до кого-то и живая книга дойдет. А вот тогда вопрос тоже от Евгении Анатольевны Куклиной. Я профессор Ранхикса, Северо-Захарского да. управления Санкт-Петербург. В наш ВУЗ эта книга поступила? А вы участники стипендиальной программы? Да. Да, да значит, поступила. Инвадин, здесь просто uh, речь идет о филиалах. И я бы а. думала, может быть, особенно в случае Ранхикса, это действительно довольно большое uh, большое сейчас число. Я, филиалов, да? я сейчас уточню mm -hmm. и просто скажу по списку, посмотрят, как мы отправляли. Спасибо еще раз. Вам спасибо большое. Ну, действительно, мы информации. филиалы отправляли или нет, Лена? Нет филиалы. нет, филиалы не отправляли, филиалы не будет. Но книга доступна по ссылке в электронном виде, да, да, поэтому да, да, да. я думаю, что да, как раз таки в соответствии с мы тоже побережем немножко деревья в том плане, что электронный источник это надежно, всегда под рукой и... Угу. Очень быстро можно получить доступ к этому. Но Я бы еще, знаете, вот я не знаю, Наталья меня поддержит или нет, я бы обратила внимание еще на то, что фонд Потанина, он отличается тем, что системно к задачке подходит. И в этом смысле они ведь поддержали несколько исследований и очень интересных, в том числе и по истории магистратуры, и вот по педагогическому дизайну. Вы вот в эти еще вникните направления, потому что это то, чего мы не знаем совсем, ну, не, не погружались в эти аспекты, а люди исследовали, и там тоже любопытные и, может быть, на что-то подвигающие есть вещи. Елена спасибо большое за этот комментарий. Вот на, по, по этому же адресу, который сейчас виден, да, действительно, на нашем сайте есть а, ссылки, есть странички всех наших спецпроектов, этого спецпроекта, спецпроектов, которые, например, а, при поддержке Высшей школы экономики а, проводились. И вот там как раз, а, в частности, проводился проект по такой ретроспективный взгляд вообще на баллонский процесс в России. До да, рождения российской магистратуры Это исследование уже закончилось, и тоже данные опубликованы, вышло несколько монографий, статей, все тоже есть поэтому кому интересно в электронном формате все это можно скачать посмотреть тоже интересные дополняющие на самом деле очень синергично получается разные исследования они по-разному смотрят на один и тот же феномен и совершенно во в чем-то сходятся а в чем-то очень дополняют друг друга а также есть как раз та же команда которая проводила рождение вот это исследование такое ретроспективное они сейчас делают наоборот такой синхронный срез этот проект называется ландшафт российской магистратуры и он как бы является логичным продолжением то есть что было, к чему мы шли и как мы видим это сейчас. И там немножко по-другому построен как бы этот срез. Опять же, вот поэтому, в смысле, может быть интересно ознакомиться с этими данными тоже. Пока это промежуточные данные есть, но вот через год появится практически вот сказать, один из продуктов этого исследовательского проекта. Это карта, такая интерактивная карта, где будет более 700 университетов. России, то есть, собственно, все государственные университеты, где есть магистратура, магистские программы будут нанесены. То есть, это будет, можно будет посмотреть. Понятно, что это в моменте, и это будет все равно со временем меняться, но это позволит увидеть, в принципе вообще карту магистратуры посмотрите, какие программы ведутся, возможно захочется с кем-то объединиться ровно в те самые сетевые истории, да, про которые Ирина Владимировна говорила. Вообще по-другому посмотреть на магистратуру, понять, в чем ниша вашего вуза, да, вот ровно в том, фишка. А может быть это на самом деле делают все, и поэтому это точно уже не может быть вашей фишкой, ну потому что уже, так сказать, это не имеет смысла в этом себя искать. Возможно, как бы есть какие-то другие ваши особенные черты, которые будут как раз востребованы, потому что никто этого не делал. В общем, нам кажется, что это будет очень интересно продукт опять сопоставление мы не претендуем на то что это абсолютно такое ну, всемерное исследование естественно да но это точно дает еще больше такой структурированной информации для принятия каких-то организационных решений для от подачи заявок на наши гранты до, естественно, вообще каких-то реформ, перестроек внутри вузов. Поэтому нам кажется, действительно, вот в синергии. И... Спасибо, а, да. если, а если на эту карту еще наложить вашу знаменитую карту «Куда едут», Ежегодно, а да, да, да, да. То Кстати, это вообще будет... Отчасти это получается как даже кандидат, кандидатская диссертация, готовая просто как нифиг делать. Да, да, потому что у нас каждый год, у нас, может быть, вы знаете, у нас есть рейтинг, мы объявляем результаты, подводим участие 75 вузов в нашей программе, в разных ее компонентах. И это, в принципе, мы не претендуем на то, что это рейтинг, который действительно, вот как там, Таймс education, да, или шанхайский, мы про другое. С одной стороны, это ротация наших программ, наших вузов внутри программы, активность, да, мы меряем активность, но с другой стороны, вот как Вадим. Они с исследователем на это смотрели и видят в этом чуть больше, чем просто ротацию да, и какое-то такое механическое так сказать, сохранение членства или, наоборот, приглашение новых вузов. Так вот, Тем не менее, в рамках аналитики каждого года мы действительно смотрим, какие вузы из наших 75 оказались самыми привлекательными для абитуриентов, то есть для тех, кто поступал в магистратуру, и видно, откуда они пришли потому что мы это все собираем в наших заявках, то есть это легко проследить. И, в общем, такая тоже очень интересная информация, что привлекает, кого привлекает, откуда, кто является таким донором талантов, кто, наоборот, рецепиентом. Ну, вот, в общем, действительно, тоже все есть у нас на сайте за все годы, поэтому, кому интересно, можно прям в открытом доступе эти рейтинги посмотреть, и эта информация там тоже есть. Наташа, мне кажется, что на основе ваших исследований, которые висят, уже, правда, можно сделать конкурс. Для молодых, которые бы это все обобщили, своими глазами посмотрели, написали бы кандидатские диссертации на эту тему. свое бы что-то добавили еще, потому что материалов много, и, и его интересно обобщить вот действительно по-разному. Ну, а так, чтобы не пропадал, то и защитить что-то. Да, Ирина Владимировна, у нас появился вопрос в чате, да, Имеет ли место быть очно-заочная форма магистратуры, как вы считаете? Ну, знаете, честно говоря, я бы э, предпочла либо очную, либо заочную. Но э, заочная, она же предполагает все равно очные сессии, которые, э, на которые люди приезжают. Но то, что вот в ряде вузов я сейчас сталкивалась с несколькими университетами, ведущими университетами, и они рассматривали именно для них сейчас интереснее работать в заочной магистратуре, потому что а, туда приходят люди, которым, которые точно понимают, зачем им это магистрская программа нужна, и которые не просто идут на ДПО, которые, которые гораздо легче взять, они идут на эту магистрскую программу, у них мало времени, они занимаются этим же делом у себя на работе. И вот а, обсуждение того, как должна быть построена эта программа, как преподавателю работать с этими заочниками, это не те заочники, которые раньше были заочниками, которые просто вечером приходили и то же самое слушали, да, что и дневники днем, это совершенно другая аудитория с другими задачками с другими возможностями. Я принимала участие в защите их выпускных работ. Это просто очень интересно, потому что это люди, которые уже с головой от этой профессии, от этого направления. Мне кажется, тема заочной магистратуры – это правильная тема вообще-то. Я даже сама хотела пойти где-то поучиться в магистратуре, в общем, <смех>. <смех>, несмотря на то, что вроде как-то, да. Но все предлагали то, что мне понравилось. Везде была очная аспирантура, что для меня. Ну, никак вообще. Я всем сказала, что если бы у вас была заочная, я пошла бы даже поучиться. А вот очная нет. А очно заочная ну, я не знаю. Это, это как? Нет, ну, спасибо большое. Коллеги, еще какие-то вопросы остались? Если вопросов нет, я думаю, что мы должны поблагодарить еще раз Ильину Вадимовну за то, что вообще в полтора часа удалось не знаю, вложить историю перспективы развития нашего высшего образования, то есть как минимум средства, которые касаются магистратуры. Спасибо вам, дорогие коллеги, что вы смогли к нам присоединиться во второй половине дня в пятницу. Записи... Мероприятие обязательно будет доступно, мы его сейчас скачаем, обработаем и выложим и в группу в академическом десанте разошлем всем зарегистрировавшимся. И если действительно какие-то есть у вас вопросы или темы, которые вас интересуют на перспективу, где мы могли бы. Там, помочь своим экспертным, не своим экспертам, а с помощью да, привлеченных экспертов, в частности, там, к Ирине мне обратиться, то, пожалуйста, пишите, звоните, будем рады получить обратную связь. Поэтому вот. еще раз всем большое спасибо, и тогда мы завершаем. Спасибо вам, всего доброго всем. Спасибо большое. Спасибо, До свидания. Все у вас в конкурсах и не только. Да.